Всем привет! К нам в гости Виталик заехал. У нас тут будут интересные мыслишки, кое-что попробовать. А у нас значит программа следующая. Виталик приехал он дальше там семинар, что-то такое у него приходит. Он заехал ко мне. Мы сейчас две панельки чистанем, загрунтуем их мокрый по мокрому, открасим, ну, подгрунтуем другим цветом грунта уголочек и пойдем краситься. У нас интересный закус получился. Чисто такой, ради поржать. Он взял краску, это синяя, плохо кроющая, Мицубишевская краска, а мне стало интересно попробовать из воды слив по коду. Там у меня есть вот там в уголочке добавка One Step, которая позволяет красить в один слой. И мы проверим, сколько уходит времени, и в итоге пересчитаем еще в деньги, сколько по материалу материал. стоит материал. материал. То есть мы взвесим пистолеты, да, вот столько ушло на расход этого, и столько ушло на расход по краске панели вот этой. То есть я покрашу ее. Тут не в грунтах дело, ну, процесс такой идет. Я ее покрашу в полтора, как бы получается, слоя там, один наливной и эффектный. Сколько слоев примерно надо будет? Буду так, как надо, два с половиной. Два с половиной, не, ну, вообще, ну, минимум два с половиной. Ну, да. один, один такой половина, один заливной и эффектный. И эффектный. А у меня же, смотри, сейчас, я пойду как, каким путем. Так как есть целое видео заводское, лехлеровское, как они в воду. Наливают это и можно обдувать сразу. То есть я не знаю, буду я обдувать или нет, посмотрим. Потому что ты будешь обдувать или нет? Не знаю. Не знаешь, посмотришь. Ну окей, нет, хорошо. Я могу просто но, хотя здесь жарко, все равно. Окей. Попробуем. Ладно, подготавливаемся сейчас. Да. А, как подготавливать будем, покажу. Мы фон сюда металла снимать будем. А окей. Ладно, нет. подготовим. Зайдем в камеру, включимся. Значит, у нас есть две панели. Одинаковые. Одну я крашу, другую Виталия красит. Закрывайся. Хлоп, прям речь. Ага. А, грунтец. JT какой? JT 20. Дюза 1.3. Ну, пока что грунт навалим. Так, ну так же как у Давление 2, подача на всю, факел на всю. Полтора слоя. я чуть закручу. Реально, с оболом и валит хорошо. Так, ну это я залил. Сейчас Виталя может по-своему перенастроить как Все-таки это их материал. Я-то им не каждый день работаю. Заодно скажет свое мнение про саголы. Лачиться мы тоже будем этим же стволом. Краситься будет каждый своим стволом. Ты первый чуть, ну, чуть жирнее, чем я дал. По-моему, слишком он его разрывает, сух, сухость, да? Белария более мокро кладет. Оп, и закончилось, притык. Но вот слишком сухо, он рвёт прям. Мне баловало, если ты открутил подачу. А, ты открутил подачу чуть-чуть. Я, наверное, лачится белкой. Белкой будешь лачится? Ну давай, тогда я, белки, чтобы не мыть. Так, да? ладно. Подождем, у нас межслоечка будет. Короче, межслоечка пройдет, включимся, дальше мы будем красить. Так, элементики у нас отгрунтованы, на них нанесли полосу темным грунтом уголочки, чтобы посмотреть, как закрывает. Хотели выбрать цвет, знаете как? Прикол. Сейчас смотрю, PB5. У меня не по Mitsubishi бьется, а по крайсеру вообще в программе относительно Макситона. То есть, не сходняк какой-то прям. Выбрали по вееру то, что нам подходит сюда в этот цвет. И сейчас будем сливаться. Сливаться будем в ППС. Так, рано. Я буду сливать 100 грамм. На ту панель как бы хватит. В один слой, тем более, что надо укрыть. Так, разбавлять будем One Step Additive Дорогая, которая добавка Ее на 100 грамм 10 грамм идет Оттариваемся И поехали 169, короче сливаемся сейчас Так, ответственный момент Я развелся Добавка была вот такая Это которая дорогая я буду краситься l 400, но это не суть важно. Виталя будет краситься W400 с башкой VBX. Сейчас накручиваем пипесочки и идем взвешиваться. Взвешиваться надо вместе со стволом, потому что нам важен расход. Как бы его так положить. А пофиг, как-то вот так... 795 и4 мой. LS 795,4 держим. Так, а как бы тебя поставить так, чтоб тихо. Ложи, наверное, точно так. Там у тебя же тяжелее этот. Ну ложи, потому что другому не будет не 900, так, да, было 400, 948 и 9. А ну да, я свой перепрыгну, просто, допустим, другим боком положу, как у меня. Ничего не поменяется по весу. Ну, чтоб, знаешь, там. Ну понятно. Нет, ну, одна десяточка, то, ветер, то есть это не то. Это ветер, это ветер да, в окне. Выключаем, идем краситься. Что мы сделали? Грунтом с баллона тоненько однокомпонентным пропылились. Нас сейчас не интересует шагрей, нас не интересует опыл, нас не интересует какой-то мусор, нас интересует расход материала и условное время потраченное. Ну, время условно берем, потому что секундомеры не включаем и все остальное. Количество слоев. Мне очень интересно, я просто полноценный элемент еще с этой добавкой не валил ни один. Я просто видел, как это надо. Давай! Да, прокрашиваем чтобы все полностью то есть деталь грубо говоря под отдачу идет чтобы торцы были прокрашены свет ни хрена не кроет Вообще. то есть ну реально видно что прям Во, общем, беда думай, печаль даже снимай <свист> Ты знаешь, я аж, я аж немного волнуюсь, если честно. Потому что мне кажется, что в один слой, ну, не закроет. Сейчас. Ну, сейчас, секунду поставлюсь. Получается смысл какой? А, проливаются торцы из того, что я сделал. Проливаются торцы, наливается на элемент и сразу пригуляются. Попробую. В принципе, грубо говоря, я закончил. То есть мне надо подождать просто, пока оно остынет. Велориба уже отдыхает, а велобаджи до сих пор работает. Знаешь, Виталий, я реально удивлен. Я не ожидал. Ладно, мы еще подождем, оно же высохнуть должно. Нам даже нужно увидеть на просвет. Вода сильно меняется, когда высыхает. Торец один чуть-чуть прикрой. Ага. так ну мы закончили в принципе давай я буду обдуваться потому что я уже могу обдуваться заодно посмотрим как она сохнет потому что сохнет она реально быстрее чем с 900 получается пока я обдувался у летали а, прошла вершвой он будет валить в третий или в половиночку давай посмотрим извините я не подготовился со звуком снимаю на камеру но полоса еще видна третий, третий по-любому и потом аж припыльный. Потом припыльный а я в принципе могу уже идти лачиться потому что у меня как бы уже все все нормаз даже торец там где я так вот, вот слабенько и он в принципе прокрашивается надо резать, надо было посильнее. Посмотрим, что у меня получилось под лаком. Потому что мне кажется, что я даже жирновато дал. Ну, это мне кажется. Я прям удивлен, я не ожидал. Карл, в один слой! Я прям, знаешь, я стою, я сам себе не верю. Так, синий конченый цвет, который реально, ну... Вот, ты закрыл. Вот ты закрыл. И теперь припыльный. Да. Нет, в камере жарко. С улицы берет горячий воздух, в камере сейчас, ну, тридцатка точно есть. Ну, двадцать, ладно, 28 восемь точно, тридцатка такое. У меня, получается, обдувал я минуты две, наверное, да? Ну, Минутки две я постоял, пообдувал. Ну закрыто, реально все закрыто. Так, припыльчик, эффектик. два. Два на всякий случай. Смотри, это твой расход материала. На Верочку, я понял. Все, сушимся, обдуваемся, разводим лак и лачимся. Я покажу, как лачимся, но тут уже не суть важно. Так, вешаемся, ребятушки, вешаемся. Сказал, позитивный. Да, доставай калькулятор, есть под рукой? Да. Давай. Так, у меня было... У меня было 795,4, стало 717,2. Грубо говоря, это 7... 795 и 4. и 4 минус. 717,2. и и и 2 грамма у меня расход. Сейчас запишу. извиняюсь. Так, у меня 78,2. и 2. Так, у тебя что? 948 и 9. Так, у нас ничем не касается. Ничем. И 718,1. и 1. 238. 238. Сейчас мы пересчитаем все в ценах И изложим, что у нас получается Короче, ребята, мы тут посчитали постояли. Мы сейчас ну, считали по каким нюансам Вода в Украине в розницу не продается Никто мне не может сказать стоимость 100 грамм подбора Слива, подбора, неважно Мы сейчас взяли прайсовые цены По ним пересчитались Я реально, я, извините, я охерел у нас разница с самым дешевым, это же в Украине дешевле нет подбора? Есть, есть. есть Ладно, есть, мы берем с дешевым подбором на рынке Украины, Макситона, с доступным, да, скажем так, любому. У нас разница, что я в два раза денег потратил меньше. Я прям, ну, мне аж не верится. Знаете, вот, кому будет интересно, приезжайте ко мне, договоримся заранее, приезжайте со своим подбором, с вами обязательно ценами, почему у вас пигменты. Мы сольем, и мне прям не терпится еще раз попробовать. Мы сейчас пойдем лачиться, но мы тут стоим, короче, именно именно у нас мозг кипит. Так это я пересчитал, даже чуть-чуть запасом, потому что у меня один пигмент самый дорогой, перл там был, все остальные в одной цене, а один самый дорогой. Я взял чуть с запасом, ну, чтобы не пересчитывать десятые граммы. И все равно, как ни крути, у меня с учетом расхода, у меня 78 грамм, у него 230 грамм. У меня дешевле в два раза, ну, именно дешевле по расходу, не по, в плане закупки. В закупке у меня краска дороже, чем у них, причем, а, а дороже ровно тоже в два раза. Да, тот, То так. есть у меня закупка дороже в два раза, и рас... а на выходе получается два дешевле в два, дешевле, дешевле, да? два раза. Карл, я перезагрузил, пошел лакироваться. Так, заходим лакироваться. Ну, ничего не светится, мы в лаче собудем полутораслойным НЦП плачем сколько ему надо мне чтобы можно было на солнце выкатить пять минут а ну норм По... дальше тут жарко в камере дует с солнечной стороны а, да это первый вольный я гляну что там как я потому что я им не работал тем более белкой давно не работал Давление выходного хватает из шланга или поднять один и пять давай вот это вот вот это вот. Давай. У него прямо звук какой-то металлический прямо. А, ты в один слой? А, все, вижу, вижу. А, ты не, не сразу? Ну, давай. А я хочу попробовать его сразу. Ну, интересно мне. Давай! Ну а что такое, знаете, его, наверное, действительно надо вот дать, чуть подождать и еще ослоечим. То есть моя любимая схема на нем не прокатит. Ну то такое, как бы к любому лаку надо привыкнуть. Его можно поднабивать. То есть так именно в него поднагружать. больше половины деталей реально понимают что можно не торопиться лак позволяет отработать хоть еще один сверху Если надо. ну да так но ну мы тут закончили хотя он знаете он потянулся я такие лаки не особо люблю которые без меня что-то делают но он пойдет у нас на грунте шагер не кислый у нас да, на грунте получилось как бы разбавон, для, не для этой температуры что ты скажешь по освещению в камере как твое мнение хватает или еще Видно? Видно, Видно, да, хорошо Ну, самая проблема Обычно камеры не с такими С порогами Да, с, с напорожными деталями Ну, я как бы спецом делал так, чтобы не был порог в виде не, не ложась раком туда Видно, Поднял. Все, ждем межслойку Выкатываем на солнце, глядим Давайте посмотрим Мы даже по цвету очень хорошо попали Так, если в растях сделать То ну, очень хорошо так, у меня тут, ну укрыло все, у меня вот так была полоса, заходила. На солнышке как бы вынесли, чтобы поджарилось, уже даже к рукам не липнет ничего. То есть тут укрыто все, тут все укрыто, тут вот так была полоса. На просвет ничего нет, все хорошо. По расходу я реально прям удивлен. Из того, что мне еще интересно доработать под себя, скажем так, это толщину первого слоя, мне кажется, я слишком густо нанес, прям, ну, мне так кажется, что я слишком густо нанес, у меня есть время, у меня есть э, благо у кого спросить подсказки, подскажут, ну, я удивлен, честно, честно скажу, вот я сейчас прошел чуть-чуть времени, да, эмоции отошли, я удивлен, я не ожидал, я прям вообще не ожидал, что дешевым материалом рыночным сделать покрасить по крайней мере дороже и дольше в два раза ровно и что по времени что по деньгам чем недешевым итальянским материалом вот как бы вам простой ответ наглядный причем если кто не верит давайте назначать стрелку будем пробовать какой-то реванш делать да то есть явный пример Отличие в цене. Тех, кто говорит, что водой красить дорого, невыгодно, сложно, нужны спецусловия. И спецусловия вам нужно только то, чем вы будете обдувать. Вы это можете даже из пистолета сделать. Короче, я удивлен. По поводу всех характеристик воды я сделал как-нибудь отдельное видео в плане отличия от сольвента. Ну, ценовая ценовое отличие вообще сами видели. Всем спасибо за внимание. Виталя, спасибо, что приехал. Виталька уезжает сейчас. Семинары проводит. О, мне как раз звонят. Всем пока.